Ну, да. Да, да, да. Слушайте, в, ватность это вообще болезнь нашего времени по всему шару. Не знаю, ватность это, по-моему, вообще не болезнь, ватность это недостаток знаний. Вот, это, это да. да. Ну, еще банальное логическое отсутствие ума, по сути, если так задуматься. И все, я бы все... не, сказал, я не сказал, что отсутствие ума кли... Кли... Ра -ра -ра. Отсутствие ума, в общем, не особо определяет неважность знаешь э, те кто бывает, бывают бывают ну, люди которые не перебью, но вата не может по миру шутки воспринимать иронию сарказм то есть ваты такая черта да, все воспринимать всерьез как это у наших ватников к примеру сарказм 40... говорят же про левый поворот оратора есть ватность не знаю насчет левых поворотов и невосприятие юмора Вот у меня допустим тоже есть невосприятие некоторых шуток Это потому что у меня чувство юмора специфическое из ну так в некоторых местах оно у меня начинает отсутствовать, в принципе. Ну, еще у Вата она везде едина в том плане, что они не хотят видеть, к примеру, произвол, так они считают, что государство так и должно делать. То есть и не важно, что оно нарушает общие законы те или иные. Да, да вот основное ключевое слово ⁇ это справедливость. Если человек сказал слово справедливость, значит, ватник Справедливое замечание. Нет, несправедливо абсолютно. По поводу того, что если человек говорит про справедливость, то это ватник, но это просто смешно. Э, Федя, абсолютно. справедливость ⁇ это плохо только когда она расходится с законностью. Справедливость ⁇ это вообще ватное слово, в принципе. Только вдумайтесь. Ну, Конституция ⁇ это что? Плохое... Плохое... плохое? Э, конституция ⁇ это законность, а не справедливость. Ну, так, по-моему, Я не, не, знаю. Это есть, Я не это знаю, чем Федя. не нравится слово ⁇ жустиция ⁇ так что, какой-то бред про справедливость и ватность. Как юстиция это переводится? Я не, знаю, чем, я не знаю, чем Федю не устраивает миф про богиню справедливости там, и богиню Фемиду. что она съедала, а оно, оно потому, хорошо, что, да. потому что она не должна видеть, кто перед ней, богатый человек или небогатый, властный тут... или человек, у которого нет власти. Я не знаю, чем тебе не устраивает справедливость, подобные... это не лицеприятность. Это, это справедливость. Прият... Неприятие лица завязанные глаза не лица. Не это когда лица. тебе говорят что-то неприятное, это не принимая чина Нет, это. Это справедливость. Причем тут это она делает справедливо, как должно быть. Это богиня непосредственно о которой сейчас Артем говорит. То, что например, когда во второй мировой сжигали евреев, ну, вся, Федя, когда залезешь в Википедию, прежде всего прежде всего, тебе нужно будет погуглить определение слова беспристрастность это первое, второе справедливость. Третье, фемида. Евреи, значит, справедливо сжигали. Все нормально. Они нарушили право. Справедливости тут нету, то есть правый закон одно, а справедливости может столько, сколько людей. Северенность жизни неоспорима. Я так, Федя, ты говоришь, сжигали греев это было справедливо? Нет, мне кажется, это было законно, потому что законы в рейхе такие были. У нас вот, но справедливо, которые нарушали право, собственно говоря, право человека, несправедливого априори, Не просто право человека, не просто право человека, а неотъемлемое право человека, которое невозможно отнять у человека. Это право на жизнь. Жизнь. Да, и это несправедливо априори. Объясните, Среди. в чем проблема со справедливостью. Смотри, какая ситуация. Человек не может ходить по улице и устанавливать свою собственную справедливость, потому что есть нормативно-правовые акты, которые эту справедливость устанавливают для всех. Если ты подпадаешь под юрисдикцию этого права. Это законность, это несправедливость. А законность не может э, противоречить справедливости, по сути. Может. А в чем вор, проблема со справедливостью? Воры в законе считают, что справедливо быть вором в законе. Так они не законно, они нарушали право в том-то и дело. По поводу воров в законе. Воры в законе, они нарушают закон априори, следовательно, никого не волнует, что для них там справедливо. Потому что есть всеобщая справедливость, установленная в нормативно-правовых актах. Я даже представляю, что тебе скажет вор в законе на твои слова. Ха -ха -ха. А кого волнует то, что скажет вор в законе? Если он будет нарушать ну, четко право. Э -э волнует того, у кого ножик будет в боку. А он это в боку. можно предотвратить. Защитивший. Да, я вот вижу, как это предотвращают, прямо особенно в адрес Лукашенко. Все такие ходят и предотвращают. Справедливость это типа частное tipo, все восприятие. Что? Частное восприятие того, как должно быть, типа, не наруш... В законном ли я правильно что делать? Правильно? если ну, с точки зрения. кого-то Ребята, синоним слова справедливость это беспристрасть. Символ беспристрастия это богиня Фемида, у которой. Повязка на глазах, которая является слепой богиней. Слушай, Артём, не... Фемидо здесь ни при чем. Пароль. Справедливость – это субъективно, Филипп. а справедливость это объективно. Вот и вся разница. Не нужны никакие боги греческие. Синоним гречицы. слова «справедливость» – это беспристрастность. Ну, кстати, Просто есть вещи объективно, а есть вещи субъективно. Есть вещи интерсубъективно. Объективно, что нарушаете чудо-свободу. Объективно там... – это заклад. Я объективно. Справедливость – это хер знает что. И вот, когда человек начинает говорить о справедливости, это ватник. Почему? Либо троту, к примеру, защищать тот закон. Справедливость который... это понятие о должном, содержащее в себе требования соответствия деяния и воздаяния, в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоев, группы индивидуумов в жизни общества и их социального положения в нем. В экономической науке требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса. Отсутствие должного соответствия между этими сущностями оценивается как несправедливо. О, вот вот, вот это вато. Перераспределение, вот это ватность. Признак первый признак ватности. Вот справедливости говорю. Справедливость является важнейшей категорией социально-философской мысли, морального, правового и политического сознания. В философии Древнего Востока и Древней Греции справедливость рассматривалась как внутренний принцип существования природы, как физический и космический порядок, отразившийся в социальном порядке. В римском праве справедливость. Юстиция трактуется как, объективная, как субъективная категория, а именно как постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право. Более архаическая и объективная ипостась справедливости – экум, равенство. Говорится, например, что с точки зрения права народов все люди, свободные и рабы, равны. Многократно обращались к проблеме справедливости такие мыслители, как Герберт Спенсер и Джон Лок. Т Тебе книжки озвучивать надо. Да, как по-английски будет «Справедливость»? По-английски «Справедливость» – это заимствованное слово из латыни. «Юстиция», как и по-английски, «justice», «справедливость» в римском праве. А я скинул, «Субъективная категория. Постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право». Субъективная. О, ключевое слово. Ты о чем я говорю? «Постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право». Вот и Гитлера была воля, ого-го. Более <связывая> архаическая <связывая> и объективная ипостась справедливости – это экуум, то есть равенство. Все равны перед законом. И цари, и, и Всем было пофиг. А что, пофиг, что говорит в а, а почему их нарушали? Федя, евреи, евреи, они не были равны перед немецким законодательством 35 года. Они да, не были не виновны. Не. Так а, а убийцы тоже они не равны? Убийцы ну, есть... равны. Они не являются обвиняемыми, пока суд не решит, что они виновны. Ну, допустим, он убийц. Вот доказано, прямо на глазах усудил убил того вот. ну, то есть евреи как бы по их законодательству еврей точно так же нет по законодательству нет. нацистской германии еврей не являлся вообще человеком в общепринятом понимании этого слова ну окей но тем не менее это было законно потому что по законодательству это не было Евреи точно так этим же к не человеку у человека отнимали неотъемлемое право право на жизнь только потому, что он еврей. Его вина была да. не в том, что он кого-то убил, не в том, что он что-то украл, а в том, что он родился у еврейской матери. Я просто к тому, что с точки зрения того законодательства... С точки зрения справедливости, с точки зрения экоум, он э, не был равен тем, кто его судил. Уже априори, просто по факту своего рождения. И убийца тоже. Причем здесь убийца? Убийца равен всем по факту рождения. Но он совершает правонарушение. Он убивает другого человека. И если доказано, что он убил другого человека, то он лишается прав, определенных прав человека, его закрывают ну да. а евреи. Как, а как только доказано, что он еврей, так убийца убил кого-то, понимаешь? А еврей он просто родился. Еврей. То есть ты хочешь сказать, что еврей просто не от еврей не я хочу сказать что в нацистской Германии согласно согласно законам крови 35 -го года евреи не были людьми и на них не распространялись права человека фундаментальные понятия понимаешь или ты, ну, ты издеваешься так ты специально такие глупые вопросы задаешь нет нет я, я как раз таки наоборот говорила о том что типа ну, разница с убийцей ведь в чем в том что типа еврей не выбирал то, что он еврей да? разница с убийцей духа. в том что убийца является человеком а еврей по законам 35 -го года он не является человеком он является, является. не до следовательно по нацистским вот этим вот законным правам на не до человеков не распространяются права человека. Да, а гражданский убийцы являются и... является человеком и так далее теперь зелёная и ну, Право на, на свободу передвижение ну, я понимаю что сложно ну, я веду к тому, что просто с точки зрения ну, здесь сложного Просто тебе нужно понять одну простую вещь законы 35 -го года у евреев у людей у германских граждан еврейского происхождения у них человека. отняли у них отняли право называться человеком. законы те просто, нарушали по права факту права, того, права просто человека. по факту просто по факту того что ты родился допустим у еврейской матери и ты иудей или не иудей или ты выкрест неважно если если же доказано что ты что ты являешься иудеем там евреем неважно то ты просто лишался звать человек ты становился не до человеком следовательно к тебе были особые законы законы как к недочеловеку Короче, я имел в виду социальную справедливость. Оказывается, есть куча разных справедливостей, разных коннотаций и вообще дискуссия по поводу справедливости ну, открыта, я в ней Это очень туманная, туманная схема на самом ну, деле. Вот, я имел в виду социальную справедливость. Так что прошу прощения. Если человек говорит переформулирует, если человек говорит о социальной справедливости, значит он ватник. Ну, социальная справедливость, да, могу согласиться. Хотя, в принципе, социальная справедливость. Та, которая коммунистов. Различные, Не там, только. различные коннотации. Так, которая по всему шару земному сейчас идет волна социальной справедливости, это ватничество. Я Не, Не, ну SGB СГ... это да, это, это культурный марк марксизм, так называется. Ну, ватники, опять же только западная. Ну, я же говорю, у есть различных типов. Западная вата и наша поступавка. Кстати, к культурному марксизму очень четко приблизились, кстати, нацисты в 1935 году, когда объявляли одних членами общества и людьми, а других недочеловеками не и не людьми. Вот о чем, кстати, была речь тут только что. Апстример говорил по поводу убийцы. Убийца лишается определенных человеческих прав после того, как доказано, что он убийца. А в нацистской Германии 1935 года, как только было доказано, что ты еврей, ты лишался всех человеческих прав, и в том числе права называть тебя человеком. Ну, я, я согласен, что пример плохой, ну типа, потому что даже убийца, там, он все равно человек, у него там есть права человеческие, там все дела. Yeah, убийца совершил деяние ради, ради того, чтобы его лишили права, ну, права вот человека. Ну вот, ты знаешь, типа у него была воля, его не совершать, да? Вот детерминисты бы с тобой не согласились. Ну, изначально просто и право человека уже нарушили. Знаешь, это разные вещи. Ты и плоскости другие. Он он здесь просто, просто нужно понять, что чтобы стать убийцей, нужно совершить какое-то деяние. чтобы стать евреем, нужно просто родиться. Ну, типа у еврея нет выбора, да? Ну, у еврея, да, у него нет выбора. Он родился, вот, евреем. Он родился терминисты с тобой не согласятся. Типа, что уб... не важно, со мной, терминисты или не согласятся, здесь суть именно как конкретно в том что э, евреи были объявлены не людьми только по одной простой причине, что они родились евреями. Да, я согласен, это ужасно. Я к тому говорю, что э, с точки зрения закона, того, по которому... Он не является, закон этот не является. Это то же самое, что законы, которые нарушают Конституцию. Они недействительны. Это при условии, что они учитывают то, что Конституция работает. А если они плевать хотели на Конституцию, ну, да, вот работает. Конституция нарушается право нацисты плевать хотели не только на конституцию нацисты плевать хотели и на права человека потому что да, они да, считали, что права говорю. человека выдумали евреи артем так я же об этом и говорю что тут вопрос и, кстати, у а, у да? гитлера по моему даже есть фраза по поводу того что совесть это тоже еврейское изобретение я к тому что просто в какой юрисдикции находится тот кто этими законами руководствуется ну да, так она решается но ну, это все вообще к вопросу о справедливости как бы да. вопрос по справедливости если мы будем говорить про юрисдикцию то германия в общем-то она а руководствовалась руководствовалась всю свою историю определенным определенным правом это насколько мне известно это римское право но даже с точки зрения римского права нацисты совершали просто Просто ужас. С точки зрения любого права нацисты совершали ужас. Они отнимали у человека право, которое у него отнять нельзя. Только потому, что человек родился не у тех родителей. Так, я их не оправдываю, это ужасно. Я говорю про то, что ну, с точки зрения их законодательства, ну, так это было законно. Законодательство изначально неправильное. Вот что те хотят доказать, сказать, в конце концов. Оно нарушает изначально право фундаментальное, право человека на жизнь. Ну а если они не хотят его признавать? Нет, если они не хотят его признавать, это, конечно же, их дело. Только потом их заставят признать права человека. Как, как их заставили признать права человека в Нюрнберге, когда им пояснили, что вот так вот поступать, как вы поступали в Майданеке, в Аушевице, Биркинау, в Дахау. В... Так поступать нельзя. Да, это как раз таки и есть проявление запрета свободы. Нельзя Чего? не признавать общечеловеческие права. Но они же не признавали, просто типа они нарушили. Дружище, смотри, какая интересная ситуация. Убийца, который убил другого человека, он не признает общечеловеческие права, и суд лишает его общечеловеческих прав, заключая его на пожизненное заключение в тюрьму, либо совершая над ним так называемую высшую меру социальной защиты, уничтожая человека физически не хочешь признавать правила которые создали создала человечество на протяжении десяти тысяч лет истории будь добр очистить эту землю от своего присутствия да да все так и я я, я же не спорю я согласен я просто к тому что как какая может идти речь тогда о свободе как так это и есть свобода так это и есть свобода если убийца не признает этих прав если он не признает то и общество говорит хорошо и мы тогда не будем признавать по отношению к тебе Разрыв соцконтракта. Солдат на войне, он убийца? Солдат на войне нет. Кстати, я забыл добавить, что в английской википедии по поводу Джастиса e и справедливости не было слова субъективной. И русская статья гораздо интереснее. Да, да. Там в самом конце есть да, да, да, да, дискуссии mettал. вообще мировой, в том числе и в английской среде по, по этому поводу. Ну, ты же заметил, там это, там. именно законность, там привязка к закону. Ну, ребята, нужно понимать, что есть континентальное право, то есть римское право, и есть, ,э Dann, есть право неконтинентальное, а странное. В этом тоже есть разница прецедентное право и непрецедентное право поэтому даже у нас которые, ну, у нас в смысле у континента европейского есть свое право а у островного государства великобритания и соединенные штаты которые переняла у великобритании островное право у нас различия в понимании Там сейчас не про право артем а не может быть э, сформировано такое общество ну, где-нибудь вот так сложилось -то. может быть исторические может быть нет, что в котором э, общечеловеческие права не признаны и все там живут, ну, типа подчиняются этому этим правилам. Добро пожаловать в Сомали. Я не уверен насчет Сомали, не, не в курсе. Просто если вот, допустим, есть такое общество, э, ну его же вот гра, э, как бы участников этого общества нельзя же принуждать к соблюдению общечеловеческих прав, правда? Есть такое понимание, как есть, есть, такое, есть такое, как неотъемлемые права человека. Неотъемлемые права человека не может вообще никто ни отнять, ни не признать. Право, То есть право на жизнь. все-таки их всех права на ну, жизнь. Артем, но ну когда это было постулировано? Локом не ранее. Хартия по правам человека. Я думаю, когда это возникло, и вообще возникла. Страны мира договорились о том, что есть неотъемлемые права человека. Так а если кто-то не договаривался? Разговоры Нет. о естественном праве начали еще в Древней Греции и Древнем Востоке. Неотъемлемом. Неотъемлемом праве человека на жизнь. Еще Древняя Греция и Древний Восток. Законы Хамурара. Да.